Сегодня в выпуске мы расскажем, как прошел Сабантуй для участников Олимпиады, итоги второго этапа, а также обзор IOI-2016. Завершился второй тур Международной Олимпиады IOI. Процедура проведения второго тура Олимпиады ничем не отличалась от первой. Участникам также было предложено три блока заданий, состоящие из отдельных задач – Стоит отметить, что олимпиадные задания пишут бывшие участники Олимпиад, члены Национального научного комитета I.O.I. каждого года проведения и, конечно, члены научного международного комитета I.O.I. Мне показалось, что в прошлом процессе задачи были посложнее, хотя может это просто от меня зависит, но в целом сами задачи мне нравятся больше этого года. Интересен и тот факт, что у многих участников Олимпиады есть свои талисманы. У кого-то личный, а кто-то привез общий командный символ. Например, участник из США на протяжении всех соревнований не расставался с талисманом коровой. По его словам, она уже долгое время служит символом их команды. Корова – это символ нашей команды. Эта традиция сформировалась очень давно, и я верю, что она приносит удачу. А вообще, участие в Олимпиаде послужило для меня отличным опытом. Я не ожидал, что выиграю золотую медаль. Как известно, основная цель IOI – это выявить лучших программистов среди школьников со всего мира. По предварительным данным, абсолютным чемпионом IOI 2016 стал участник из Китая Цэджин. Следом идут олимпиадник из Китая и России. Uh, seen, uh, uh, да, я победил и я очень счастлив. Я много трудился. Обычно я делаю по 2-3 задания в день. И решение задач проходит очень быстро. У меня уходит примерно 3,5 часа на задачу. Говоря о заданиях I.O.I. 2016, то больше всего мне понравилась вторая задача первого тура. Но в целом задания были интересными и довольно сложными. На этих соревнованиях я завоевал золотую медаль. Очень рад этому, ведь это мое первое участие в I.O.I. Медали – это показатель моих стараний. Соревнования завершились, но официальное закрытие будет только 18 августа. А пока участники продолжают знакомиться с городом Казань и его историей. Адили Валеева, Диана Вакиен, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз. 28-я международная олимпиада по информатике среди юных программистов в самом разгаре. Не отстает и богатая культурная программа. Участники не упустили возможности набрать багаж самых новых впечатлений и посетить увлекательную экскурсию по Казани, каждый раз открывая все новые горизонты. В вашем городе так хорошо и такие добрые люди, а еще очень вкусная кухня. Я просто в восторге от татарской культуры. А еще я слышал, что здесь хорошая система образования. Меня очень сильно заинтересовала. Я бы с удовольствием здесь учился. Да, я безусловно хочу вернуться сюда вновь. Как известно, талант трудно утаить от окружающих. Вот и среди юных программистов есть свои музыкальные гении. Им удалось добавить в мероприятие капельку истинной романтики. Thank you. Нашлось время и для праздника. На территории студенческого кампуса отпраздновали настоящий Сабантуй. Никому не удалось усидеть на месте. И гости Казанского университета стали участниками традиционных национальных состязаний. Слушали песни и играли. Безусловно, Сабантуй для участников I.O.I. удивительные события. Но можно не сомневаться, что этот праздник подарил всем гостям незабываемые впечатления. И, конечно, теперь каждому гостю будет, что вспомнить. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин.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 На протяжении всей Олимпиады участников сопровождали волонтеры из числа студентов КФУ, одного из ключевых организаторов турнира. Вуз также предоставил школьникам проживание в одном из лучших кампусов России – деревне Универсиады. Мне говорили, что Казанский федеральный университет – один из престижнейших вузов России. Я впечатлен этим шикарным кампусом. Город тоже очень красивый, с богатой историей. Надеюсь увидеть больше. Я приезжал сюда в марте осмотреть место проведения Олимпиады. Мы посетили Наполиш, Свияж, Казань. Татарстан – удивительное место. Мы впервые в России, нам пока очень нравится. Мы подготовились поездки, посмотрели в интернете, какая у вас погода, интересные места. Хочу скорее их посетить. Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие стороны и просто будем наслаждаться процессом. Церемония открытия 28-й Международной Олимпиады по информатике транслировалась в интернете и на кабельных сетях по республике Татарстан.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 2020 году. Какими бы ни были итоги Олимпиады, каждый из вас уже победитель, опередивший других сильных соперников на отборочных соревнованиях. Я вас искренне с этим поздравляю. В церемонии открытия студенческое телевидение Казанского университета телеканал «Универс смотри» ввел прямую трансляцию. Видео церемонии открытия Олимпиады выложено на сайте КФУ и в группе «Универс смотри» на YouTube.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 Первое задание было довольно сложным, но я справился. Второе и третье было еще проще. Я очень доволен своим результатом. Второй решающий тур оказался более интенсивным и напряженным. Надо сказать, что сегодня уровень сложности задач I.U.I. необычайно высок. Их не под силу решить не только среднему, но даже хорошему студенту. Вот в втором туре мне первые задачи показались довольно пустыми. Вот третью я действительно за, даже за три с половиной часа не смог окончательно решить. Так что думаю, что второй тут я лучше, чем сейчас, вряд ли смогу написать. Организаторы Олимпиады подготовили для участников насыщенную культурную программу. Свободно от соревнований и тренировок время ребята изучали город, гуляли по Кремлевской набережной и ближе знакомились с историей и жизнью Казанского федерального университета. Казань – красивый город, и люди здесь очень дружелюбные. Мы зашли на веб-сайт IOI и многое узнали о Казани и Казанском федеральном университете. Мы заинтересованы учиться в данном учебном заведении. Все испытания для ребят уже позади. Осталось только узнать имя абсолютного чемпиона. Чествовать победителей и призеров Олимпиады будут уже в этот четверг. Телеканал «Универс смотри» студенческое телевидение Казанского федерального университета будет вести прямую трансляцию с церемонии закрытия 28-й международной Олимпиады по информатике.